Привет, на трубке Антон. Машинки – излюбленная тема всех мальчиков с самого детства. Сперва мы интересовались недорогими модельками, потом с возрастом запросы становились все выше, и так дело дошло до реальных машин. Однако последние игрушки не того уровня, которое может позволить себе каждый. Чего не скажешь про героев нашего сегодняшнего видео. Здесь умельцы доказывают, что из конструктора Лего можно соорудить реально удивительный транспорт, который будет заниматься чем угодно, от погрузки деревьев и до разравнивания территории. Поэтому предлагаю не медлить, проверить лайк с подпиской на канал, не забывайте про конкурс в конце видео на 1000 рублей и отправляемся в мир самых невероятных Лего-машин. Поехали! И начнем мы сразу с офигенного детища Уральского автозавода. Урал-5920. Данный гусеничный снегоболотоходный транспортер – транспортное средство для перевозки грузов по грунтовым дорогам и местности, в том числе по снежному бездорожью, переувлажненной и заболоченной местности при температурах окружающего воздуха от плюс 40 градусов до минус 50 градусов Цельсия. Короче говоря, мощный чувак, которому не страшны никакие погодные условия. Эта лего-модель выполнена в точности, как и оригинал, имеет такие же черты внешнего вида, такой же впечатляющий потенциал и такое же простое управление. Единственное, что я бы, наверное, хотел видеть Урал с какими-то фишками внешнего вида, какими-то наклейками и всяким таким. В остальном же докопаться не до чего».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 Короче говоря, ставь лайк, если тоже сперва думал, что УАЗиком тебя не удивить, а потом захотел себе точно такую же игрушку в коллекцию. На очереди у нас кое-какой гигант, я бы даже сказал местный рекордсмен. Это Крайн от Липхер, модель которого носит название LTM 11200. В этот проект была помещена максимальная грузоподъемность в сочетании с самой длинной телескопической стрелой в мире. Для крановой стрелы также доступны различные решетчатые удлинители. Разработанная активная система рулевого управления задними осями, в зависимости от скорости, интегрирована в девятиосное шасси. Благодаря Y-образной оттяжке телескопической стрелы значительно увеличивается грузоподъемность. Согласен, звучит слегка непонятно, не каждый вид зритель подкован в терминологии экранов. Но на самом деле разбираться здесь и не в чем. Оригинал очень крутой, а значит эта топовая копия Лего не могла не получиться такой же шикарной. Единственное, что меня напрягает, так это объем проделанной работы. Прикиньте, сколько времени такой кран собирали. Это же жесть! Теперь перед нами изумительная реплика большегрузного, четырехосного седельного тягача высокой проходимости, используемого советской армией в лучшие годы. Изначально МАЗ предназначался для транспортировки крупногабаритных грузов типа бронетанковой техники по дорогам с твердым покрытием и бездорожью. Серийно выпускался Курганским заводом колесных тягачей с 1963 года, продолжая нести маркировку МАЗ. Второе поколение тягачей разрабатывалось в Кургане. Помимо применения в армии, они работали в народном хозяйстве, перевозя крупногабаритные неделимые грузы. Также тягач поставлялся на экспорт во многие страны мира. Вот представьте, перед вами такая крутая реплика. Где бы вы в первую очередь ее использовали? Постарались бы что-то перевести? Или, быть может, сделали что-то другое? Напишите в комментарии. Весь этот транспорт, безусловно, шикарно показывает себя в различные деятельности на суше. Однако никто же не отменял дела и в воде. Именно поэтому еще давно люди придумали подобную машину-амфибию.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 Короче говоря, сделает все, что будет нужно. Наша реплика из Лего имеет открывающийся капот, под которым безо всяких пауз старается мощный конструкторный двигатель. У игрушки также довольно необычное управление при помощи пультика с отдельным рулем. По крайней мере, раньше я такого не встречал. А это обалденный лесовоз, который имеет море прикольных фишек. Во-первых, транспорт очень эффектно выглядит. Для Лего игрушки это прям топ всех топов. Во-вторых, у лесовоза сдвигающаяся задняя часть, которая функционирует полностью автоматически. Транспорт крут тем, что на нем вы не только можете потренировать свои навыки вождения грузовых тачек, но и можете попрактиковаться в поднимании бревен и их погружении в салон. Мне игрушка очень понравилась. Она самобытная, красивая, полезная и эффектная. Что еще, спрашивается, для счастья нужно? Жил-был такой советский и российский среднетонажный грузовой автомобиль, как ЗИЛ-130. Этот транспорт – один из самых массовых автомобилей в истории советского автопрома. За почти полвека производства было выпущено около 3-4 миллионов экземпляров. Машина вроде как крутая и по истории, и по всему, но креативщикам из Лего все равно этого мало. Вот они и надумали стандартный и привычный всем ЗИЛ кастомизировать под какую-то тачку из Мэдмакса. Ему добавили красивые цепи, перекрасили в более яркие тона, спецом сняли одну фару, короче, стилизовали по максимуму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 На очереди еще один любитель собирать отечественную технику из Лего. На сей раз умелец повторил Урал 4320, который производится на родном заводе почти четыре десятка лет. Детализация модели поражает. Кабина, кузов, ходовая – все это проработано до мельчайших деталей и исправно функционирует. Правда, вместо характерного зеленого окраса кабина стала черной. Но это мелочи. Ведь с первого взгляда становится понятно, что перед тобой Урал. Размеры модели внушают уважение. 73 сантиметра в длину и почти 3 килограмма весом. Количество деталей, которые понадобились для сборки, неизвестно, зато известно затраченное автором время. 3-5 месяцев. Ты только представь, 3-5 месяца, Карл! Модель обладает рабочей подвеской. Привод колес, как и на оригинале, 6х6. Автомобиль оборудован электромотором, им можно управлять с радиопульта. А в темное время вы можете включить фары, которые будут освещать вам путь.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 но на самом деле оно даже к лучшему. Трактор клёво передвигается, шустро поворачивает и интересно выглядит. Свою аудиторию он непременно найдет. А это какой-то сумасшедший вездеход на гусеничном ходу. Обычно, как все привыкли, лего-машинки круто выглядят, но вот в реальной жизни сразу сталкиваются с проблемами глубоких ямок, неровных поверхностей или погодных условий. Здесь с последним проблем нет, погодка блещет, но вот ямки, веточки, листочки и тому подобное, то и делают, что мешаются этому грузовику. Несмотря на это, он очень уверенно и стремительно добирается до своей цели, и даже тот факт, что грузовик скучно выглядит, здесь становится на второй план. Школьный автобус вроде как обычная вещь, да? Все к нему привыкли и знают, что он никакой опасности за собой не прячет.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 Я с тобой свяжусь в течение суток и ты заберешь приз. Ну а вам, ребят, удачи и всем пока!